Спанки, в наших очках тебя не узнать. Встречайте команду М три метра! А сцене команды КВН примета! метра Существует такое мнение, что вопеть Подожди, Тимур Где Лимон? Слушай, я не знаю, но он сказал, скоро подъедет Да-да-да-да-да-да Да я покормил этих баранов Да никуда они не свалят Да говори... Подожди-ка Вы как свалили? 50 оттенков черного. Ты что, опоздал вообще? Откуда эта машина? Ну, как на автобазе делают. Я ее сам вырезал из картона. Так да, у тебя же прав нет. Как нет? Я их уже в сентябре вырезал. Давай убирай эту картонку отсюда. Начинаем КВ. э, -э, -э, -э, -э. Я хочу использовать ее по максимуму. Ну, ладно, давай используем. Ну что, дорогие друзья, поехали! Все, использую, убираю. э убираю э Нет, я ее что, зря вырезал что ли? Окей. Итак, представьте, случай на пешеходном переходе. Все, это участок, машина наш трастоянку. Я вам еще отомщу! популярное свидание «Слепое», и там можно встретить именно такого персонажа. Так вот, короче, мы с пацанами так и едем, этого на шкапы отрезаем, выходим, слышь, ты сюда иди, за да, побочком шаг. Может, для начала познакомимся? Базара ноль, Кристина. Так вот, короче, там еще не будет. И в первую очередь хотелось бы напомнить вам, что Амис, ты куда пошел? Да вот решил со стороны посмотреть, как мы смотримся без любого. И ЧГ, ну выйдите сами, смотрите. <связать> куда опять пошел? Да я решил посмотреть со стороны, как мы смотримся со стороны без любого. Да? И че, как... ну выйдите сами, посмотрите. Вот это мог бы да? Да, вообще супер. Случай после отравления. Ну все, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, Ребят, я бы поехал, конечно, но где моя машина? Да что? Это что такое, а? Иван, ты достал со своей картонкой? Ты можешь быть, не знаю, ну, более лояльнее, а? Эй, Хорош, ты что делаешь то Да я не знаю, я пытаюсь быть лояльным, я не знаю просто, что это значит. Ну, понимаешь, быть лояльным, это значит, ну, быть более снисходительным. Эй, эй, ходить не надо, не Ну и закончить бы хотелось с мудрой армянской пословицей. "Дуки команды Чека, Астанабайта Найтарек, Горфен Дарк. Да, да. Эй, хороший ребят. Команда Коментринга! Спасибо!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 Квест-проект на мосты. Вы ключевой герой на нашей сцене.